Народ идет в магазин. А это, а это, это дом Капустиных, а вон там амбарчик, в котором... Да. Я, я, я помню, я в этот магазин а ходила, в доме, в доме, в доме. ходила с мамой. А вот, а это амбарчик, да? Так, кто говорил? А, Толик рассказывал. Хаванов, что вот следующий дом, это был их дом. О, это Капустинский и, допустим, это Капустин, да. Капустинский, потом э, Поле Хаванова. Они э, самые первые уехали. А нам там не пройти на Куда ты хочешь пройти? Ну, куда, в том доме. Нет. -то Стоим у магазина. Вот тут было крылечко. Да-да-да. Вот. Светочка на крылечке. А да. Попробуем на него же... Нет, а, Не, крылечко уже не осталось. Еще, еще, еще а? А вот от крылечка, между прочим, Отсталось. боковина, а вот даже как будто бы двери что нет, ли? Двери, а двери. Да нет, это окно, это стена, это, став... это, ставни. это, закрывали это. ставни закрывали это. А. А. О нет. А чего? Ну что? Так осторожно не проваливаемся. Я даже помню, где были прилавки. Помни, где были прилавки? Прилавки Заходят, были дальше, дальше. Одна была комната, прилавки вот там были. А вот там, там, наверное, там, склад, там, да? там, наверное, склад был, по, по логике. А? Крыльцо было посредине. Я вот насколько помню, вот там были вот все вот это вот, э, разложено. У нее там кое-что конкретное. Ну вот здесь, вот, вот, вот. А все пришли-то наши, да, все? Вот я помню, когда я была с тетей Маней Азоева. Вот я ее запомнила, Мария а, Дмитриевна. Коля, а не этот, э... отец Коля, Ани капу... Ани Мой отец здесь а, продавцом работал. А, Мария Дмитриевна работала потом, да? Вот это я не скажу. Ну, я как, помню Дмитриевну. А, а к нам ездил дядя Коля, продавец. Он с товаром ездил в Верховный А А это капустиная? А самое наверное... Это капустин. это капустин. Самый последний он, продавец, это... Он потом в Шенкуске принимал э, стеклотару. она а, в да, да, год да, год он, немножко Он, он, он, он, в наш он, он не, не, не, вусок, не и высокого и такого небольшой росточка, небольшой. Это дядя Коля, вот капустин. Здесь ягоды принимал отец, э, когда был сбор. Он, он может быть работал продавцом, может быть, год, может быть, два. Чисто временно его председатель попросил. Магазинские клещи. Я не <laughs> Но на сапогах. Я в сапогах. В так вот прямо Хочет к озеру, пойдемте тогда к озеру сходим. Пойдем, пойдем. пойдем. <связь> а <связь> это, <связь> это, это <связь> куда? В Павловску или куда? Нет, здесь, <связь> здесь. Она <связь> она-то она, <связь> она, она, она местная, местная. Вот, это, Мы просто оставили задний? вот этот, как задний, говорится, дровник, а? потому что он был полон дров да, И да. думаю, что воспользуется этими дровами бабушка, которая здесь еще жила вот, Светлана, а позовидишь твоему мужику По-моему, эти дрова да, да, по, по сравнению с нами-то нами Сейчас заглянем, есть ли в нем дрова Даже наверху было это самое, что-то какое-то. Я помню, мы даже как-то залезали на крышке. Загорали? Да, загорали. Не-не, это, это, наверное, скорее всего, был амбар. Амбар. Ск... Ам... Они вот, там были дрова. Ребята, смотрите, вот этот, вот этот, это, э, э, пол. это пол. Это пол был, он был, он высоко был. Это подлежит. вообще был хлевок. Может это быть и хлевок. Хлев. хлев, а сверху это самое засыпали и... Это был хлеб. Это скорее <сёк> всего, наверное, был хлеб. Ну, там такие не Света, ты еще богаче, чем ты думал. <сёк> это у тебя зим, не зим. Дров... это <сёк> не дровяник. <сёк> это зимний, наверное, хлеб был. Может быть, да? <сёк> <сёк> <сёк> да, да, да, да. Потому что вот доски-то были, это он просто подсел сейчас. О, даже вертужок есть, смотри. Да, смотри, Свет, смотри. Даже вертужок есть. Да. Можно дверь навешивать нет, нет, нет, и все. Хватает, только дверей. Не, не. Ну-ка, ну-ка. Да. Так. Это... Дров нету, все сожгли. Да. Все. Потому что магаз... Это тот дом, где вот у магазина, у него крыльцо было туда, к магазину. Почтовый мне ящик кажется, еще. вот с этой стороны у нас было. А мне кажется, у нас так. Да выдавай. Вход был вот так. Сбоку. Вот так, отсюда. Вот мы входили к ней. Вот. А, а все-таки нет, нет. У нас а наверное был магазин... было где Зоя Дмитриевна с той стороны. Ну, а у, а, у, у них крыльцо, было. а у них крыльцо тоже было с той стороны. Вот у да. Мне, да, да. Наверное, у всех, они так вот, были. у всех так, были. так и были. Да, да тем более. Ну, давайте пройдемся, там посмотрим. Где Здесь стояла конюшня. Дальше там потих должен быть. Пойдемте? Пойдем сходим. Может быть, бы, это самое. Немножко побулькаемся. Конечно, хотя конечно. бы в Нельском озере, хотя, хотя бы в этом. О, небо красивое, вы тут такие все. Самое. Это я видео снимает. Давай, подвиси. А? Будет О -о -о. видно, как ты упала. Кто следующий? не Ну, очень энергичная. У нас, конечно, есть норматив в пожарке подтягивания. А я уже наступал. Не переживай. Не переломится. Вот видите, как все тут. Это тоже, наверное, дело у моего отца. Ну, блин, да. <свят> вся деревня <свят> построена. Все, <свят> и коренные жители когда-то были? Понятно. Что, пойдем да? пойдем куда-нибудь. В Павловскую-то еще заедем же, да? Ты Давай остановимся. Ты может мы быть мы свои рядом. уедем. Давай. с этой стороны. Да? А. А. Здесь Давай. можно искупаться. Раньше уже купались. Это раньше, А сейчас тут все елистое. А такое. здесь, я думаю, вот, если Алексей встанет, ну, так, будет где-то ему Да не встать там елистое, дно, да, затянет там, его и все. А на вот, середине, вот, наверное, очень глубоко. Да тут очень глубоко. затянет и нам не вытащить. А раньше как было, в бане мылись, просто... и потом окунались, Так с плота, залезали. с плота просто держались за плот? Нет, я помню, маленькая плота стояла, смотри. мне лет пять было. Ну, сейчас-то да. Да это и всегда так было. О, смотрите, соту, и да? что, вот, все-таки до песка дошел, да? Не, не дошел. Это два метра Не дошел? Бог. Ты посмотри, где? Да. А, где два метра, три метра, ну и да. я до конца не дошел, просто а слушай, уже. Как... Ничего, шляпка-то сплывет. сплывет. Панамочка. Ладно, пошутили, да? хватит, GoPro стоп, видео.